Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас комментарии, ответы на вопросы ваши. И я решил теперь с сегодняшнего дня выпускать отдельно ответы на вопросы. То есть читаю ваши комментарии, и отдельно делать видео, где я буду играть мелодии претенденты на разборы. То есть вы также продолжаете писать идеи, а я просто отправляю их в другое видео. Все, поехали! Сегодня у нас ответы на вопросы. И начнем с прошлого раза. То есть три недели назад уже, три недели не делал комментарии. Вот, класс из Бразилии, это, точно я помню, на этом остановилось в прошлый раз. Вернее, с этого началось. И, и теперь поедем в другую сторону. Вот, всем спасибо. Номер урока уже поставил, да. Песик любит музыку, он любит музыку и лежать на подоконнике, как видите. Так, кишник Роман. Если ноты есть, то это в другое видео отправляю. Телеграм-канал. Телеграм-канал в описании, да, можете ссылку, ссылку можете да, ткнуть и присоединяйтесь. Там я выставляю аудио, видео, фото, шифровки, в общем, такой вот тоже интересный способ с вами общаться. Вот, вчера записали с Аней песню «Нежность», так что прошу любить и жаловать. И пишите, что еще хотите услышать в исполнении несравненной Анны Воронцовой. Так, один из лучших. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. <смех> Наверное, да. Вел для Кумпарсита, да, тоже есть. Видите, сделал недавно. Ну, как недавно. Относительно. Так, всех благодарю. Ансамбль. Все, кто хочет в ансамбль, конечно же, присоединяйтесь. Присылайте ссылку на почту или в личку на ваши видео. То есть загружайте также в YouTube и вперед. Посмотрим на вас, как вы исполняете. Ой. Вот такие даже в комментарии есть. Вот тоже ответил уже. Почтой отправляете? Конечно, отправляем. Но проще и дешевле, экологичнее, экономичнее а заказать электронный вариант. Потому что вы можете сами распечатать ноты в любом месте. да, То есть не обязательно весь сборник из-за этого печатать. Привет из Краснодара. У Меня красивый тембр голос написали. Ну спасибо. Если просто разговариваю, но лучше не слушать, как я пою. Так. Тремоло нужно много, очень много. Да, мало очень сложный прием, поэтому два основных метода. Это я уже показывал такой усиленный метод тренировки, когда вы делаете с усилием и на, на высокой скорости. Да, без локтя только вращательное движение либо чтобы показать себе руки как это играется можно легкий способ не в плане того что он легкий а именно вот по звуку легкий то есть на пиано то есть тихо да, тоже без локтя как видите постараться сыграть маленькой амплитудой на тихом звуке вот это метод от Дмитрия Наумова, кстати. Вот, поехали дальше. Фу, так, Лесника сделаю. Вот Лесника тоже отправляем. Я выиграл для ТикТока, да? Вот отправляю вас тогда в другое видео, где буду пробовать. Спасибо. Ну вот странные комментарии очень. Так, спасибо, да. Смотрите, пожалуйста. Первый, кстати, первая часть, кстати, этого ансамбля почему-то очень даже хорошо зашла. Видимо, повала в рекомендации. Название хитов бы. Ну, написано в комментариях или в описании. Все есть. Так, спасибо. Спасибо всем. Благодарю. Вот здесь длинный комментарий. И на него такой же длинный ответ от нас с Димой. Дело вот в чем. Ну, вкратце хочет человек выбедить все и знать все, и чуть ли не камеру поставить надо в мастерскую. Ну, как бы тут -то секретов-то нет никаких. Просто вопрос: зачем делать это? И так понятно, что там клеится одна дощечка к другой, да. Там какие-то есть технологии и секретные технологии, да, у каждого мастера свои. Но вопрос: зачем? Я вот ближайшее время опубликую видео, как изготавливается по порядку, да, такое немножко художественное постановочное видео. Но на момент не знаю выйдет, не выйдет, но в любом случае посмотрите там коротенькая зарисовочка будет. Вот так вот. Пинг Флойд, как хорошо написал, что даже на балалайке можно, да. А утонувшего в музыке, правильно. На одном дыхании, спасибо. Да, присоединяйтесь, пожалуйста. Да, красно. Да, вот эта красная рубашка историческая. В ней первый сольный концерт был у нас с Андреем, ну, э, Дальше. Деспасита. Куплет и припев. Ну, давайте пишите. Надо деспасита тогда разобрать. В принципе, есть таба Можете приобрести и играть по табулатурии или по нотам. Спасибо, благодарю. Так. Можете дать ноты, уйду сюда. Есть ноты с табами, обратитесь в личку или на почту. Спасибо, спасибо, Марка Бернеса. Понял, город, да? Так, ну ничего страшного. Смотрите до конца, хотите не до конца, это зависит все от вас. Нравится, не нравится. Так, вот опять про деспасито восьмиклассница уже есть. Как часто нужно менять струны? Ну, тут можно сравнить с автомобилем, да, как часто менять масло. Но на самом деле, если струна не строит. По двенадцатому ладу, например, да, вот 12 лад. Если она. Или примерно, то уже стоит поменять струну. Если первая, допустим, струна зазвенела, тоже. Такой появился характерный звон, тоже меняйте струну. А, а вторые струны легко заметить, если здесь с внутренней стороны, там, где струна до да, прикасается ладов, ладовых порошков, то там появляются выбоины, прям видно, да, то есть и такие мелкие частички там видно, как волосики такие. Вот, поэтому меняйте, можно проверить так палец, ноготь или так засунуть, чувствуется сразу. Есть там что-то уже вмятины или нету. Ну, я меняю первую струну раз в 2-3 недели, а вторые струны, ну, примерно раз в полгода. В зависимости от того, сколько играю. Вот. Но ну, играю я довольно часто, потому что уроки каждый день. И записываю тоже. Поэтому примерно приблизительно так. Ну а любителя можно прежде менять, конечно же. Сертаки тоже отправляются. Кстати, табулатура, по-моему, есть сертак, сертаков. Лирику. А какую лирику? Высоцкого или Сектора Газа, а? Хочу о женщинах, любую. Ах, какая женщина пойдет! Давайте же вот эту песню. Пишите в комментарии. тик ток тик конечно же, есть, но я туда ничего сейчас загрузить не могу, сами знаете почему. Поэтому смотрите то, что есть. Как сейчас? Так, третий курс, да. Третий курс. У нас еще, по-моему, даже в училище это было друзья ну не материтесь дети же смотрят так эм, спасибо да это сказал по-моему толстой лев толстой в смысле было не слышно почему не слышно слышно все прекрасно тренирую же дело в том что в восьмикласснице там да я использовал Мало того, что вот этот прием использовал, да, я э, добавил плагинов несколько эффектов на баллайку, постарался сделать звук, ну, близкий к звуку той эпохи, да, и музыкального стиля, такой немножечко, ну, характерный. Послушайте внимательно, ну, мне кажется, что так было, ну, оправданно это сделал, то есть не просто оставил лайку как есть, а именно чуть-чуть обработал. Гитару уже обрабатывают в разные плагины там навешивают на трек и прикольно звучит. Вот, спасибо на Обычную балалайку 16, кругом, кругом, ага. Прима или секунда У вас на 99,9% У вас прима, конечно Потому что 16 ладов Да, на секундах 16 ладов делают На, на альтах тоже делают Но, скорее всего, у вас прима то есть берите приму если у вас секунда то вы обычно об этом знаете потому что найти секунду балалайку очень как очень проблематично это надо еще постараться вот но ну, можете скинуть фотографию да я вот написал даже ответил человеку что ставьте приму скорее всего прямо да вот я ответил даширки конечно вы можете купить онлайн да серебряное что за бред ну начнем с того что видео очень старое и плохого качества там третья струна и вторая я не сказал что они одинаковые у нас да для меня это как бы очевидно было и опыта мало было да вот здесь комментарии конечно страшные можете почитать если хотите так ну что другая беда табулатуру табулатура есть в личку или на почту пишите есть да табулатура можете приобретить, приобрести приобрести когда youtube закроют ну если youtube закроют то ищите меня например в Телеграме или в дзене или вконтакте вот где еще ну я и в одноклассники тоже выкладываю конечно Гата Кристи на войне тоже отправляем туда так вот здесь я переводил привет из вот с ДСД аргентина привет из, из аргентины Салюдос с дст краснодар а здесь по-моему, написано, Аблар это говорить русский. То есть он, ну Аблар, то есть не, не разговаривает по-русски, -по поэтому вот не понимает, да? Привет из Аргентины. Так, зайдет просто... Урок, пожалуйста. 137 урок, про дурачка есть. Солнце взойдет, ну, я уже пробовал. Хорошая вещь. Да, можно тоже разобрать все нюансы. Хорошо. Зачем столько уроки? не знаю, так сложилось исторически спасибо большое вам тоже мира и всего самого наилучшего процветания, петь не стоило ну я не певец и не претендую поэтому просто проиллюстрировал да вот да Валерий как там не знаю давайте альбом запишем с баллайкой так все на сегодня спасибо за просмотр вот, ставьте лайки, баллайки, пишите комментарии, вот, так что теперь будет у нас два вида видео, ответы на вопросы и претенденты на разборы. Все, пока.